Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в меню картофельная спираль с хрустящей и ароматной корочкой. Отличная альтернатива картофелю фри и другим подобным вариантам. Чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Сначала приготовим панировочную смесь из тертого сыра. Лучше сюда подходит крошка пармезана панировочные крошки и паприки. Все перемешиваем до полной однородности. Еще нам нужно немного оливкового масла. Подойдет и обыкновенное растительное. Займемся картофель. Нам нужно сделать из него спираль. Делается это при помощи крепких деревянных шпажек и ножа. Вдоль по центру проткнуть картошку насквозь деревянной шпажкой. Лучше это делать тупой стороной палочки. А теперь прорезаем картофель в круговую, постоянно прокручивая его. Следите за тем, чтобы ширина витков была более-менее одинаковой. Таким образом, дорезаем картофелину до конца. Вот такая спиралька у меня получилась. Далее тщательно смазываем картофельную спираль маслом, захватывая каждый слой. А теперь посыпаем приготовленной панировкой. Здесь тоже нужно, чтобы она проникла в каждый уголок. Готовую картошку солим и перчим. Выкладываем на противень. Выпекается такой картофель около 40 минут. В процессе приготовления шпажки нужно будет перевернуть, чтобы картошка равномерно подрумянилась. Результат потрясающе вкусный и красивый. Подавать ее можно с мясом, с рыбой, а можно и просто с любимыми соусами. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянтур.